Всем здорово, с вами 94 4, и сегодня у нас реакция на новую песню от Библока. Мы все играем в игры, песня от Библока, песню по играм. Что ж это за песня, не знаю, она коротенькая, давайте послушаем. Так, Человек-паук, Ведьмак, не знает куда, это The Last of Us, Zelda, God of War, Я всех перечислять не успеваю. Мы все играем в игры, открываем мир, оттягивая титры. Гиперпрыжки, пальцы под воду. Это дает нам полную свободу. Мы все играем в игры, открываем мир, оттягивая титры. Покорение звезд, создание колоний. Это я не значит, что за игры. Мы все с тобой, ведь где-то видим землей. героя теперь песнь про то как мы погружаемся в игру и получаем от этого кайф урода что ты я принцессу народа в любой день ночи погоду и на парашютах садимся этим за лутом круг сузится через минуту и новый бой через минуту ну, возможно, оттягиваем титры мы из-за того, что там всякие дополнительные миссии выполняем и выбиваем на сто процентов игру и так далее. Такая коротенькая песня. Даже толком не прокомментировал. Но, в принципе, прикольно. Даже вот где-то на уровне The Last of Us, наверное, песня у него была. Мир сошел с ума. Вот это вот. Прикольная. Вот, Какая-то вот душевная, что ли, сказать. Коротенько, правда, очень. Но, но прикольная. Из кадров, я так понял, убрал брал кадры из трейлеров. То есть там Марио, Человек-паук и так далее. Да. Играть в игры нам просто нравится, по сути. Не знаю, кто там вообще в игры не играет. совсем уже Старые люди, которые считают, что видеоигры это зло. И все, да? Ладно, если пора акция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на кончик, чтобы не пропускать видео, ставьте лайки, подписывайтесь на Библока и до следующего видео.